Здесь темно и никого нет. Сильнее слона? Это козявка? Я не шучу. Так это... Верно, это богома. Когда речь идет о борьбе один на один, насекомые настоящие профессионалы. Звери им неровны. Тебе и не выше. Я следил за головокружительными движениями Баки Я смотрел И вдруг Он отражает атаки воображаемого противника И вот в пустоте Вы вдруг видите Как медленно Появляется то, чего не медленно Медленно Но верно Баки сам вызвался на бой с подобным существом. Творение Баки. Всего лишь насекомое, навесом весом в центнер.